Геологи под руководством Луки Цилио из Швейцарской высшей технической школы Цюриха обнаружили, что мощность землетрясений в складчатых горах связана со скоростью столкновения литосферных плит. В складчатых горных системах движение литосферных плит, вследствие которого они и были образованы, продолжается и является причиной частых землетрясений. До текущего момента не получалось связать мощность землетрясений со скоростью литосферных плит, потому что для складчатых горных систем Технически тяжело создать компьютерную модель. Связано это с длительностью движения плит в тысячи лет и невозможностью прогнозирования их деформации при столкновении за такой длительный период. Решить задачу смогли при моделировании столкновения плит, учитывая механические, сейсмические и температурные свойства литосферных плит, используя сначала длительный в тысячи лет временной шаг и постепенно уменьшая его до пяти лет, сохраняя при этом данные о механическом напряжении в земной коре. Для моделирования использовалась скорость столкновения плит от 10 до 50 мм в год. Результаты показали, что магнитуда прямо зависит от скорости литосферных плит во время столкновения. При скорости 10 мм в год максимальная магнитуда достигала 7, а для скорости 50 мм превышала магнитуду 8. Также при увеличении скорости происходит увеличение температуры и изменяются механические свойства самих плит что сказывается на разной их деформации и в отличиях эпицентров землетрясений. При медленной скорости эпицентр находится на глубине 12-15 км, а при возрастании скорости опускается до 30 км и ниже. Проверить на практике эти данные и удостовериться в их правдивости смогли, сравнивая полученные результаты с землетрясениями магнитудой 4,5 и выше в областях с молодыми складчатыми системами,